Добрый день, дорогие друзья! Классического рецепта капсул Молодость Плюс насчитывает более тысячи лет. Взяв его за основу, специалисты Ни Яншен Фохоу изучали совместимость компонентов и проводили глубокие исследования. Все это заняло 10 лет и позволило получить эксклюзивный Яншен продукт, способный сделать вас на 10 лет моложе. Сегодня я предлагаю вам окунуться в мир здоровья и познакомиться с возможностями этого продукта. Все мы знаем, что в мире не существует двух одинаковых деревьев, как нет и двух одинаковых людей. Каждый человек по-своему уникален и обладает характерной конституцией тела. Вам знакомы люди, которые знойным летом одевают на себя по три слоя одежды, но все равно ощущают холод? или те, кто обильно потеет даже зимой, находясь на улице в тонкой одежде. Мы знаем и тех, кто набирает лишний вес, даже ограничивая себя в питании. Но есть и те, кто никак не может поправиться, потребляя огромное количество калорий. В традиционной китайской медицине считается, что такие особенности организма обусловлены определенным типом конституции тела. Существует 9 основных типов конституции тела, а именно недостаточность инь, недостаточность ян, застой ци, недостаточность ци, застой крови, сырой жар, флегма, влага — особая и сбалансированная конституция тела. Только один из девяти типов конституции тела, а именно сбалансированный тип, свидетельствует о здоровом состоянии организма человека. Остальные восемь означают наличие тех или иных отклонений по здоровью. Что мы понимаем под наличием отклонений? Это нездоровое предболезненное состояние организма, склонность к заболеваниям. Самые распространенные конституции тела это недостаточность Инь, недостаточность Ян, недостаточность Ци и застой крови. Люди с вышеперечисленными конституциями тела больше других подвержены заболеваниям. А сейчас я предлагаю вам познакомиться с комплексным оздоровительным действием капсул Молодость плюс по отношению к вышеперечисленным конституциям тела. Прежде всего, рассмотрим конституцию тела под названием «недостаточность ци». Согласно теории традиционной китайской медицины, энергия ци — это базовая материя, из которой сформирована наша Вселенная и состоит наше тело. Именно энергия ци позволяет нам находиться в здоровом состоянии. Существует фраза «Ци управляет кровью, а кровь порождает ци». Движение ци обеспечивает свободное движение крови. Застой ци приводит к застою крови. Другими словами, ци и кровь неразрывно связаны. В традиционной китайской медицине ци является первоосновой всего живого на Земле. Иероглиф ци используется во многих словах в китайском языке. Это слова, которые имеют значение воздух, запах, климат, дух и, конечно же, китайский цигун. Все эти явления и процессы тесно взаимосвязаны. Без энергии ци человек словно автомобиль без топлива или разряженный смартфон. Человеческая жизнь возможна лишь благодаря энергии ци. Каким образом проявляется недостаточность ци? Одно из проявлений — это тяжелое, прерывистое дыхание и, как следствие, отсутствие желания разговаривать. Люди с такой конституцией тела легко подвержены простудным заболеваниям. У них регулярно наблюдается упадок сил. Просто поднявшись с первого этажа на второй, они уже испытывают отдышку и сильно потеют. Также у них дряблая кожа и мышцы. Люди с таким типом конституции тела подвержены многим заболеваниям. Например, это опущение внутренних органов, почек, желудка, матки и даже ректальный пролапс. На этом примере мы видим, к каким серьезным последствиям приводит недостаточность ЦИ. Это влияет на кровь, которая не может эффективно доставлять питательные вещества и кислород клеткам внутренних органов, которые относятся к восьми основным системам организма. Считается, что недостаточность ЦИ свойственна людям среднего и старшего возраста. Это заблуждение. Сегодня многие молодые люди с хаотичным темпом жизни и рационом питания, а также дисбалансом сна и отдыха перерасходуют энергию ЦИ, что может привести к преждевременному летальному исходу. Недостаточность ЦИ — распространенное явление, а капсулы «Молодость плюс» помогают нам отрегулировать это проблемное состояние. Далее перейдем к двум типам конституции тела под названием «недостаточность инь и ян». Теоретические основы ТКМ говорят нам, что баланс энергии инь и ян позволит нам оставаться здоровыми. Учение о балансе инь и ян является базовым в традиционной китайской медицине. Благодаря балансу инь и ян, после ночи следует день, происходит смена времен года, продолжается естественный цикл жизни и поддерживается здоровое состояние организма. Что такое инь-ян? Например, зима — это инь, а лето — это ян. Луна — это инь, а Солнце — это ян. Женщина — это инь, мужчина — это ян. Давайте рассмотрим, какими последствиями для организма может обернуться недостаточность ян. Энергия ян — это словно ограда вокруг нашего дома, которая защищает его от проникновения недоброжелателей. То же самое происходит и с нашим организмом. Недостаток энергии Ян приводит к вторжению в организм факторов ветра, холода и влаги. Это приводит к сбоям в работе иммунной системы, снижению сопротивляемости организма заболеваниям и нарушениям в работе многих систем. Недостаточность Ян наносит большой ущерб организму каждого из нас. Это приводит к к трудноизлечимым заболеваниям неустановленного происхождения, в чем особенно проявляется недостаточность энергии Ян в организме. Человек сильно боится холода, это касается верхних и нижних конечностей, внутренних органов и репродуктивной системы. Подведем итоги. Недостаточность ЦИ у женщин проявляется как холод в матке расстройство менструального цикла и даже менструальные боли. Недостаточность ЦИ у мужчин проявляется в проблемах с репродуктивной системой. Это импотенция, преждевременная эякуляция, бесплодие и многие другие серьезные проблемы со здоровьем. Далее рассмотрим конституцию тела под названием «недостаточность Инь». Как я уже говорил, ЦИ и кровь тесно связаны. ЦИ — приводит кровь в движение. Энергия ци легкая и стремится вверх, а кровь ⁇ тяжелая и устремлена вниз. В нашем теле также присутствуют так называемые жидкости Инь, которые играют очень важную роль. Это пот, слезы, урина, тканевая жидкость, лимфатическая и даже семенная жидкость. Недостаток жидкостей инь приводит к дефициту влаги и сухости кожи, а также проблемам со здоровьем внутренних органов. Я приведу пример. Если траве или деревьям не хватает влаги, то они увядают. То же самое происходит и с нашим организмом. Как проявляется недостаточность инь в организме? Классический пример ⁇ это сухость во рту, сухая кожа, повышенная раздражительность. Дефицит влаги в организме, а также сильный внутренний огонь приводят к появлению язв, воспалений, туберкулеза и сахарного диабета, который в древности считался болезнью, вызванной жаждой и недостатком влаги в организме. Сейчас мы рассмотрим четвертый тип конституции тела человека, который называется «застой крови». Напомню, что ци и кровь тесно связаны. Недостаточность ци неизбежно приводит к застоям крови. В современном мире очень много людей с такой конституцией тела. Застой крови может привести к заболеваниям сосудов, сердца и головного мозга. По статистике Всемирной Ассоциации Здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы уносят больше всего жизни. Это примерно 20 миллионов человек в год. Это следствие таких проблем, как гипертония, атеросклероз, стенокардия, коронарная болезнь сердца, инфаркт миокарда ишемический инсульт, кровоизлияние в мозг. Эти болезненные состояния связаны с рационом питания, негативными привычками, а также конституцией тела, которая называется застой крови. Люди с такой конституцией тела также подвержены онкозаболеваниям. Подведем итог. Эти четыре типа конституции тела являются самыми распространенными. Они говорят нам о наличии определенных отклонений каким образом можно исправить ситуацию, как достичь здорового состояния организма самому и помочь сделать это родным, близким и друзьям. Капсулы «Молодость плюс» помогают отрегулировать состояние организма не только людям с четырьмя перечисленными типами конституции тела, но и с остальными, предполагающими нездоровое состояние тела. Как достичь такого оздоровительного эффекта? Как ощутить себя на 10 лет моложе? Давайте сейчас я расскажу вам об этом. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что компонентная база и рецепт выражают дух продукта «Молодость плюс». Сейчас я представлю вам основные компоненты в составе капсул. Первый из них кордицепс китайский. Он имеет многовековую историю применения в Китае. Сначала только императорская семья, а вслед за ними и все жители поднебесной активно применяли кордицепс и накопили обширные знания о нем. Мы знаем, что кордицепс проникает в энергетические каналы почек и легких. Многие из нас уже ощутили действия таких активных компонентов кардицепса, как кардицепин, кардицепсовая кислота и полисахариды кардицепса. Активное изучение и проведение научных исследований пептидов позволило экстрагировать кардицепс в пептидной форме, что значительно повысило процент усвоения и эффективность действия кардицепса. Что более важно, низкая молекулярная масса пептидов кардицепса, которая составляет менее тысячи дельтон, позволяет активным компонентам усваиваться через слизистую оболочку. Другими словами, пептидная форма позволяет части активных компонентов кардицепса усваиваться на более ранних этапах, еще до попадания в желудок, переваривания и всасывания в кровь через стенки тонкого кишечника. Именно поэтому кардицепс — это основа капсулы Молодость Плюс. Еще один компонент в составе — это женьшень, который по праву считается лучшим средством для тонизации и восполнения энергии ЦИ. Он особенно необходим людям с недостаточностью ЦИ. Как я уже говорил ранее, у многих людей наблюдается недостаточность инь, ян и ЦИ. А основная задача женьшеня — восполнить дефицит этих энергий, ведь высокий уровень энергии ЦИ приводит в активное движение кровь, таким образом позволяя нам достичь здорового состояния. Третий компонент в составе — римания китайская, отличное средство для восполнения недостаточностей в организме. Она нашла широкое применение в ТКМ, История ее использования насчитывает несколько тысяч лет. Она входит в состав классического рецепта для женского здоровья под названием Сыутан, а также является главным компонентом в синергетическом рецепте, который знает каждый житель Китая — ЛЮ Вэй Ди Хуан Вань. В капсулах «Молодость плюс» римания китайская играет роль вспомогательного компонента — который усиливает действие основных, а также отлично тонизирует печень и почки. Хочу обратить ваше внимание, что четыре из пяти компонентов в составе капсул укрепляют почки. Это значит, что капсулы отлично повышают уровень энергии ян, улучшают работу репродуктивной системы и позволяют нам вновь почувствовать себя молодыми. Четвертый компонент — это ягоды Годжи, которые очень популярны в Китае. Те из вас, кто уже побывал в Китае, наверняка часто встречали людей среднего возраста с термосом в руках, в котором заварены ягоды Годжи. Они мягко восполняют недостаточности в организме, например, недостаточность инь и ян. Также ягоды Годжи — Восполняет недостаточность внутренних органов. Далее поговорим о пятом компоненте в составе капсул. Это дикий ямс китайский, относящийся к семейству диаскорейных. Дикий ямс является классическим компонентом традиционной китайской медицины и главным образом восполняет недостаточности в организме, особенно недостаточность энергии инь. Как я уже говорил ранее, формула продукта «Молодость плюс» построена по принципу синергизма, и пять основных компонентов, которые я только что перечислил, представляют лишь часть входящих в состав компонентов, что является главным конкурентным преимуществом продукции ФОХОУ. Почему она обладает исключительными функциями и высокой эффективностью действия? Это достигнуто благодаря рецепту, который состоит из части А и части Б. Рецепт А находится в открытом доступе. Он указан на упаковке и в инструкции к продукту. Сегодня я показал вам пять основных компонентов в рецепте А. Рецепт Б является секретным. Им владеет только основатель компании и ключевые представители научно-исследовательской команды. Я приведу пример. Все знакомы с напитком Coca-Cola и могут познакомиться с его составом. Это вода, углекислый газ, ароматизаторы и красители. Эти компоненты знают все, но в точности повторить вкус напитка не может никто. После того, как компания Coca-Cola ушла с рынка некоторых стран СНГ, быстро появилось более 10 аналогов этого напитка. Я попробовал многие из них. Но их вкус далек от оригинала. В чем причина? В напитке Coca-Cola также использовал составной рецепт А плюс Б. Такой подход применяют многие транснациональные компании из списка 500 самых успешных предприятий мира. Корпорация ФОХОУ также следует подобной стратегии, используя составной рецепт А плюс Б. Только что я рассказал вам о рецепте А, но кроме него существует еще и рецепт Б. Это и есть составной рецепт, созданный по принципу синергии. Компоненты, которые я вам показал, входят в рецепт А и являются основными, но есть и вспомогательные компоненты из рецепта рецепта б, которые играют важнейшую роль дополняя и усиливая действия компонентов из рецепта А. Именно поэтому за 15 лет в нашей индустрии были только те кто пытались нам подражать и имитировать, но не смогли и не смогут нас превзойти. И этому есть причина. Часть рецептуры каждого продукта находится в тайне, поэтому те, кто пытается нам подражать, могут копировать упаковку, но не могут повторить действие и эффект нашего продукта. Исходные компоненты и рецептура продукта определяют его качество. Когда мы говорим о компонентной базе, очень важно использовать подлинные лекарственные компоненты, которые являются визитной карточкой своего региона. В ТКМ этому вопросу уделяет огромное внимание. Что это значит? У всех компонентов есть регион происхождения. Например, жители всего мира знают, что лучшая березовая чага находится в России. Самая качественная продукция из латекса ассоциируется с Таиландом. Когда мы говорим о кардицепсе, в голову сразу приходит Китай и Тибет. Лучший в мире женьшень произрастает на северо-востоке Китая в горах Чанбайшань. Аримания и Дикий Ямс берут свои истоки из провинции Хэнань, которая славится на весь Китай самыми качественными компонентами традиционной китайской медицины. В продукте мы используем лучшие ягоды Годжи из места их происхождения в провинции Нинся. Все это вместе обеспечивает высокое качество продукта. Далее рассмотрим еще один очень важный аспект, обеспечивающий качество продукции. История классического рецепта этого продукта насчитывает более тысячи лет. За этот долгий период неоднократно произошла смена поколений, изменились условия и распорядок жизни человека, что оказало влияние... На наш организм. Поэтому на протяжении десяти лет специалисты Ни Яншен Фохоу кропотливо работали над оптимизацией рецепта для обеспечения потребностей современного человека. Благодаря их усилиям продукт Молодость Плюс получил несколько патентов. Он обладает уникальным эффектом, подтвержденным разнообразными лабораторными и клиническими испытаниями. На продукт Молодость Плюс получены сертификаты качества государственного образца, как в Китае, так и за его пределами. Эффект продукта также обеспечен высоким технологическим потенциалом компании. Например, Технология дробления клеточной мембраны. В нашем сегменте есть много компаний, которые пытаются продвигать продукцию на основе кардицепса или женьшеня, но они не могут достичь высокого качества продукта ввиду отсутствия необходимых технологий. Наша компания использует новейшую технологию дробления клеточной мембраны, благодаря которой выполняется эффективное экстрагирование активных компонентов кардицепса в пептидной форме которые легко усваиваются и адресно доставляются в клетки, ткани и органы, нуждающиеся в питательных веществах. Мы знаем, что клетки — это основа нашего организма. На 70% они состоят из воды и на 20% — из белков. Лучше всего питательные вещества усваиваются в пептидной форме. Капсулы «Молодость плюс» насыщают клетки нашего организма необходимыми биодоступными пептидами. Еще одна технология это биоферментативный гидролиз. Благодаря ей полностью раскрывается оздоровительный эффект основных активных компонентов продукта. Современные технологии, умноженные на качественные компоненты, объединенные в синергетической рецептуре, позволяют нам получить максимальный оздоровительный эффект. Давайте рассмотрим основные функции и эффективную сферу использования капсул молодость плюс. Я выделил пять ключевых функций продукта. Первое, улучшение качества сна, повышение тонуса тела и уровня энергии в организме. Мы знаем, что средняя продолжительность жизни человека составляет 30 тысяч дней, 10 тысяч из которых мы проводим во сне. Здоровый, качественный сон. Это то, чего не хватает современному человеку. Некоторые плохо засыпают, кто-то не может заставить себя встать с постели утром, а есть и те, кого беспокоит большое количество сновидений. Все это еще раз говорит нам о том, что вопрос качества сна является одним из ключевых в современном мире. Решение этих проблем есть. В этом нам помогут капсулы «Молодость Плюс». За 10 лет мы провели ряд исследований и лабораторных испытаний, а также получили массу отзывов людей, которые уже улучшили качество сна с помощью капсул «Молодость Плюс». Вторая функция — повышение тонуса и выносливости организма, укрепление Чи Шен. Что это такое? Шен это то, как выглядит человек, его облик и внутреннее состояние. Качество Шен определяется уровнем нашей энергии ЦИ. А энергия Ци берет свои истоки от Тин. Это наши внутренние, плотные и полые органы. Чтобы вам было понятнее, я приведу пример. Представьте себе электрическую лампу, которая ярко светит, озаряя все вокруг. Источником света лампы является электрический ток, который также неосязаем, как и энергия цель. А источником электрического тока является электрогенератор. Его роль в нашем теле играют внутренние органы, генерирующие энергию, которая проявляется в в нашем внешнем виде. Это и есть Тин Чи Шен нашего организма. Капсулы «Молодость Плюс» играют ключевую роль в повышении тонуса нашего организма и укреплении Тин Чи Шен. Каким образом это происходит? Дело в том, что действие многих компонентов в составном рецепте капсул «Молодость Плюс» направлено на укрепление функции почек. Согласно традиционной китайской медицине, почки это врожденная основа нашего организма. Другими словами, от состояния этого органа зависит чин-чи-шен всего нашего организма. Третья функция: укрепление иммунитета- повышение возможностей организма по сопротивляемости болезням. Как капсулы «Молодость плюс» могут укрепить иммунитет? Пептиды кардицепса улучшают функционирование клеток иммунитета. Иммунные B-клетки, Т клетки а также эритроциты, лимфоциты и любые другие клетки в нашем организме не могут эффективно функционировать без пептидов. Таким образом, капсулы «Молодость Плюс» питают и насыщают клетки и обеспечивают иммунной системе необходимый баланс. Четвертая функция — улучшение микроциркуляции крови, нормализация обмена веществ. Метаболизм во многом определяет скорость старения нашего организма. Правильный обмен веществ позволяет поддерживать наш организм в молодом и активном состоянии а нарушение метаболизма приводит к преждевременному старению. Капсулы «Молодость Плюс» нормализуют обменные процессы в клетках и замедляют процессы старения нашего организма. Пятая функция — антиоксидантное действие. Две основные причины старения — это окисление и гликация организма. Окислительные процессы, а именно избыточное образование свободных радикалов кислорода, непрерывно происходит в нашем организме на протяжении всей жизни. Как уменьшить пагубное влияние окислительных процессов? Капсулы «Молодость плюс» позволяют повысить сопротивляемость наших клеток воздействию болезнетворных факторов и окислительных процессов. Кроме этого, за счет оздоровления наших клеток капсулы «Молодость плюс» помогают значительно уменьшить процессы гликации. Благодаря вышеописанным уникальным функциям капсулы «Молодость плюс» могут обеспечить защитой большинство жителей нашей планеты. Многие спрашивают, если моя конституция относится к типу «недостаточность инь», то особенности конституции «недостаточность ян» меня не коснутся. Зачастую это мнение является ошибочным, потому что один человек может совмещать в себе несколько конституций тела. Бывают случаи, когда проявляются признаки сразу трех конституций тела. Недостаточность инь, ян и ци одновременно. Поэтому нам необходимо быть внимательными к своему организму. Особенности нескольких конституций тела могут проявляться одновременно, а это значит, что мы постоянно балансируем на грани между здоровьем и болезненным состоянием. Как применять капсулы «Молодость плюс» с максимальной эффективностью для нашего здоровья? Существует два основных способа применения капсул. Людям в предболезненном состоянии, а также для профилактики рекомендуется принимать капсулы два раза в день по три капсулы за один прием. При наличии хронических заболеваний, а также в целях регуляции нездоровых состояний организма, рекомендуется принимать капсулы два раза в день по шесть капсул за один прием. Таким образом вы сможете вновь вернуться в молодое и здоровое состояние организма.